Еще раз привет, ребят! На связи Виктор Бондлет. я являюсь основателем сообщества Business Chance Pro, я являюсь экспертом в автоматизации бизнеса через интернет, составление автоворонок, настраивание бесконечного потока кандидатов в ваш бизнес, все, что связано с маркетингом и все, что связано с интернетом. Я стараюсь постоянно расти и применять это на практике, и помогать своим клиентам, своим партнерам и себе для того, чтобы масштабироваться и делать результаты все лучше и лучше. Сегодня я хотел бы затронуть в самые ближайшие 10-15 минут такую тему, как преодолеть разочарование и перегруженность. Я вам дам несколько рекомендаций, несколько советов, которые... Очень сильно помогают ней, которые помогают очень многим успешным людям для того, чтобы либо этого не замечать, либо чтобы это практически не влияло на ваши результаты в бизнесе, потому что часто, когда мы, в особенности, переходим в интернет, либо приходим в какую-то новую нам область, например, развития через интернет, да, то есть мы встречаемся с такими понятиями личный бренд, настроить группу, рассылку, рекламу. То есть очень много технических моментов, которые, с которыми мы изначально не знакомы. Тем самым это погружает нас в какие-то обучения, в какую-то трясину. Короче, вот нас это засасывает. И многие, они бы могли получить результат, они могли бы сделать результат. Но из-за того, что их вот эта перегруженность встречает, они этой перегруженности следуют, то есть они как бы приветствуют эту перегруженность, они не знают, что делать дальше. И они думают, что это все не работает, это не для меня и пойду-ка я вернусь работать старыми методами. Например, пойду я до соседки тети Люси, либо бабули, продам свои БАДы, ну и как бы останусь на той квалификации, возможно появится в течение года какой-нибудь один лидер, который меня все-таки вытолкнет на какую-то одну квалификацию. Поэтому что необходимо делать для того, чтобы э, всего этого избегать? Первое, что я вам рекомендую сделать? Первое, это вам необходимо просто отключиться от, от всей вот этой перегруженности и либо отдохнуть, просто отдохнуть, э, дайте себе время. Неважно, день это будет, неделя, месяц, просто отдохните, а вообще, а еще лучше. Полетите, попутешествуйте, полетите в другую страну, полетите в другой город, поедьте в другой город, посетите что-то новое, интересное, значимое, то, что оставит отпечаток в вашей душе, потому что, и не важно, есть у вас деньги, либо нету, летите, едьте за последние деньги. Я... Э -э... Сейчас начал обучаться у одних предпринимателей, у них сейчас доход там по 20 миллионов российских рублей в месяц. И они рассказывали свою историю, когда они были полностью в долгах, но одна из их ценностей была путешествовать. И не имея определенных денег, не имея стабильного хорошего дохода, находясь в долгах, они себе позволяли постоянно э, быть в новых местах, они летали на Бали на два месяца, они потом с Бали в Таиланд, с Таиланда снова на Бали, потом с Бали в Сочи, да, то есть, и потом только вернулись в Красноярск, где, где они, ну, откуда они были родом, и, у, но у них не было денег, да, то есть, вы, вы спросите, хорошо, как они летали? Вот именно тот момент, то, что они себе этого позволяли, они с последних копеек, то есть они сгребали все свои деньги и летели. И находясь в новом месте, они фокусировались на том, что работают. У них совсем другое, э, другое отношение к своей работе происходило. Мало того, что они душой отдыхали в новом месте, вроде был райский уголок. Но э, они также понимали ответственность, что они сделали... Очень серьезный поступок, они улетели и тем более они летали с детьми, да, то есть, что если они не начнут что-то делать, если они не начнут все-таки брать себя в руки, это будет крах. И поэтому второй шаг, когда вы отдохнули, вы просто перезагрузили свою систему, второй шаг, необходимо вернуться и погрузиться полностью в действие полностью погрузиться в действие, пока ваш заряд батарейки на 100%. Потому что вот именно на этом шаге многие делают огромную слабину. На этом шаге очень многие делают огромную ошибку. Они впадают в прост... прост... прост... прост... прост... прост... прост... как там правильно? <крас>... Про... Прокрас... Прокрастинация, как там? Блин, такие слова, блин, выдумывают чтобы их уже за ногу укусили. Вот, короче, они впадают еще в большую яму. Почему? Потому что если отдыхать а не для того, чтобы якобы перезагрузиться, а просто ради того, чтобы отдыхать, то а, вот, возможно, вы замечали за собой. Особенно это, знаете, это когда <кхм> есть в привычке посмотреть сериалы. Возьмем там какую-нибудь «Игру престолов», вы такие, блин, задолбался я нафиг, надоело мне сидеть этот сетевой бизнес как-то строить, надоело мне упрашивать людей, надоело мне общаться по телефону, разговаривать, находить контакты, приставать, вот, надоело мне все это пойду я сериалы посмотрю, и вот вы садитесь в эти сериалы и смотрите его до посинения, потому что каждая серия засасывает, серия за серией, серия за серией, у вас уже голова болит от этого сериала, но вы уже не можете уйти, и вы впадаете в большую яму, и, и вроде бы вы отдыхаете, но вы эмоционально опять начинаете сами себя разряжать, и после вот этих сериалов вы уже, ну грубо говоря, уже никакой работы не делается, поэтому тут нужно иметь понимание, вы должны перезагрузиться, отдохнуть от того, что вас тревожит, от того, что вас разочаровывает, перегружает от вашей работы, отдохнуть день, например, да, взять в себя руки, побыть семьей, поехать в город, сопланировать путешествие, вообще лучше на неделю слетать куда-нибудь, да, и потом вернуться и с бодрым настроением погрузиться полностью в работу. И тогда, вы поймете, что э, вот то, что сталкиваетесь с чем-то, это совсем такие вот маленькие проблемы, потому что это просто погруж... информационный перегруз, знаете, вот как и многие говорят. Но вы можете сказать, окей, Виктор, ну если я попутешествовал, я погрузилась в работу, но мне это нифига не помогло, что же делать? Есть и в этом вариант. Есть вариант э, посмотреть вокруг себя посмотреть на свое окружение. возможно, на своих детей. Возможно, посмотреть на интернет, посмотреть на своих родственников, посмотреть на свое окружение, с какими трудностями они сталкиваются. И возможно, вы найдете причину не сдаваться, да, причину действовать дальше. Вы, на, вы найдете неудовлетворенность в том, в чем вы находитесь. В своем окружении, в своем жилье, в своем автомобиле Вы увидите своих детей, которые хотят многого, но вы не можете этого позволить и вот это вот вас тоже может перезагрузить и сказать стоп, остановись, не сдавайся, двигайся дальше, поэтому ребят вообще самая лучшая рекомендация задайте себе за правило один раз в год хотя бы путешествовать в какую-нибудь новую страну, а лучше всего два раза, да, то есть, и тем самым у вас не будет проблем не с идеями, не с мотивацией, не с вдохновением, вы будете понимать, что вы работаете от путешествия к путешествию. Это то же самое, как в сетевом бизнесе, от события к событию. Вы стараетесь для того, чтобы вас вызвали на сцену, вас начали признавать, вам хлопали, аплодировали, вас вознаграждали. То же самое вы понимаете, мы работаем от путешествия к путешествию, потому что мы хотим побывать там, там, там, потому что вы становитесь зависимы от того, чтобы побывать в новом месте, увидеть новый народ, узнать новую культуру, Общаться с новыми людьми и это на самом деле очень сильно вдохновляет все ребят всего на сегодня это все поставить восклицательный знак, если для вас это было ценно поставьте десяточки если вы будете это применять и если вы заметили что в этом выпуске было что-то что вы не хотите пропустить и вам понравилось делайте репост на свою стену с вами был виктор бандолет пока пока